Три лотоса забрали на сумму 5 200 Хорошо, и здесь забрали. Найс, хорошо, хорошо! Итого, раз, два, три, четыре. Четыре лотоса и один принц. Привет, а я напоминаю, что это Health Store и по-прежнему ребята дают новым, только что зарегистрированным пользователям по 2 доллара, но тем, кто, конечно, зарегистрируется по моей ссылке. Ссылочка будет в прикрепленном комментарии, также там будет бонус-промокод на халявные монеты. Объясню, чем мы сейчас занимаемся. Мы покупаем скины для игры на вот этом колесе. Я немного понял систему, и как оказалось, тут можно ставить больше, чем 400 баксов, для этого нужно всего лишь несколько ставочек сделать. Видели на X5, хотя по-моему тут красное залетало Но ладно, давай еще Сделаем ставочку на X5 Итого мы поставили 900 баксов Если вылетает X5, это 5000 долларов Можно убрать дикий лотос с экрана хорошо в начале ролика прямо ёпта а это найс nice. а это мы сколько выиграли три лотоса три лотоса забрали на сумму 5200 прекрасно офигенное начало видоса сегодня хочется в основном залететь на рулетку и там все забрать но сделаем одну зарубу на coinфли просто на колесе на вот этой рулетке здесь реально можно такие жесткие ставки сделать кстати у меня почему-то все в калашах хотя тут по факту другие скины ладно хорошо и здесь забрали как же отлично идет данный видео Ролик. На косарь сразу, сразу, сходу, залетаем. У нас Т-сторона, но маленький шанс. Бля. А вот здесь несколько, даже 4-3 процента решают. Слушай, можно сейчас всрать вот эти все скины, можно выиграть косарь баксов. Надеюсь, что получится. Майс, nice, хорошо, как же начинается Прекрасно данный видеовидос Видеовидос, ёпта Итого на балансе двенашка Ой-ой-ой, сколько денег, ой-ой-ой, сколько денег Хорошо, хорошо Элементарно даже скинов, которые мы уже выиграли На 6 6800, то есть фактически балик Изначально мы купили, бля, насколько же это классно x 3 давай залетим, x 3 Но так, у нас здесь за раз можно ставить 400 баксов Поэтому я делаю ставки в несколько раз По 400 долларов Блин, вот убрали бы ограничение на 4 400 баксов, чтобы за раз можно было делать такие ставки. Там, кстати, синки в основном выпадали. Сейчас или красная, или желтая. или, бля, зеленая должна упасть. Но на зелёное это слишком риск не буду. Бля, это было бля, близко с желтым. Короче, на желтое будем фигачить, потому что желтое зайти должно прям обязательно. А, во, во, во, все забыл, забыл. Извиняюсь, забыл, да, каюсь, бывает. Короче, желтенькая x3. А может быть, стоит и на x5 залить там 400 баксов, например. Может быть и такое. Мы сюда 1200 баксов залупили, Залупили, задуплили, короче Если выигрываем, то это очень много денег Хотелось бы x3 словить или красненько, или x3. Найс! Вот это хорошо! Вот это! Замечательно, что у нас по выигрышу? А, керамбит фейт, а, гамма-доплеры, это окей. Инвентаря на 13. Блять, какой же сегодня крутой ролик. Так, на а, coin флипах ничего интересного. Ну, давай дальше колесико подолбим. Так, а если мы, ну, что-то желтое выпало, а вдруг сейчас красное. Давай на зеленое! На зеленую ставочку успеем. Прикинь, зеленый залетит, это x50, это вообще много. На зеленое я даже не рассчитываю, хотя два зеленых выпадал. Нет, ну ты представь. Зеленая пролетела, бля, желтая. Ладно, короче, мы сейчас будем топить на красное. Потому что красное это все-таки x5, я напоминаю. Но вот этими выигрышами мы уже полностью окупили изначальный э, баланс. Так, такие деньги ставить огромные нельзя, я понял. Почему они сделали ограничение в 400 баксов, когда за несколько раз можно очень много ставить, я немного не понимаю, конечно, этого момента. Но нам нужно сейчас красное выбить между делом. Так, блять, но ну нет, ну, я еще бы зеленая выпало, вообще бы жоп сгорела. Но мы тут очень много сейчас проиграли, прям очень-очень-очень Ладно, так перчатки. Ну ладно, перчатки мы выиграли, хотя это наши. Ладно, поставим перчатки. Ой, сейчас я переживаю. Ой, я сейчас почему-то очень сильно переживаю. Мы поставили косарь баксов не так много, не так много по сравнению с тем, что было до. Еще бы хотелось одно красненькое, пожалуйста. Один раз. Один раз давай, красненькая, красненькая, красненькая, красненькая. Сука, ну понял. Давай-ка мы продадим все, что мы выиграли, чтобы не дай бог, это все не всрать. Во, 80 долларов. Короче, ходу будем сейчас снимать с балика, Ну, потому что что-то на колесе как-то не особо идет. Ладно, давай еще на красненькое зальем, почему нет. Вот эти скины, кстати, надо будет продать, они выигрышные, и плюсом я их не смогу поставить на колесо. Так, ну нам ред надо. Даже не касать баксов, 500 всего, но ну, хотелось бы, конечно, Red выбить, понятно, желтое. Так, это дело мы все тоже продаем. Продать э, и того у нас 11 тысяч долларов. Я понял, я понял, принял, нам нужно срочно что-то поставить, блядь. А, надо искать скины, боже мой. Короче, давай сразу закупим скинов по 400 долларов. 300-300-300, но ну, мы сейчас закупим, лишь бы все не прокакать. Вот, ну вот нормально, по-моему, очень много фейдов здесь, я не успею в отставку залететь, надеюсь, это будет не красное, потому что реально взорвется жопа, будет просто... Хорошо, бля, как я уже переживать начал. Ладно. Давай-ка мы сюда поставим 5 фейдов. 5 фейдов э боуи у нас на красное залетают. По-моему, 5 штук мы загрузили. Раз, два, три. Давай еще пятую. Но красное это прям имба. Элементарно 1800 баксов мои став. Если сейчас залетает красное, это прямо имба. Но красное залетает редко. Может еще зеленая быть. Тоже берем в расчет. Бля, лишь бы красная, пожалуйста. Блядь. Пацаны, я не знаю сейчас, что ожидать. Хорошо. Но пока что ничего хорошего. У нас там 6 тысяч долларов на балансе остается. уфу фу фу Может, нужно было как-то сбавить обороты. Но я хотел записать подобный ролик. Жесткий, прям с такими конченными на самом деле рулетками. Бля, у нас 2000 баксов на красном. Это десятка при выигрыше. Хорошо! Итого. Раз, два, три, четыре. 4 лотоса и один принц. А, в апгрейдере, кстати, самый дорогой скин сейчас, который есть, вой за 4 500. То есть, по факту, мы можем на ну, вой все это дело обменять, блядь. Нереально давать, чтобы было понятно. Мы это все продадим. Ну, 10 тысяч долларов. 8 семьсот 15к баксов у нас. И если мы все вот так вот сделаем, то это 16 тысяч долларов. А, чтобы было понятнее, ну, давай сразу купим дорогой скин самый, который тут есть. А, вой почему нет? Медузу почему нет? Ну, и Драгонлорд, допустим, догоночку. Да, итого, у нас самые дорогие скины, которые есть на HellStory. 6 тысяч долларов, но на них поиграем. А, сразу можно... Кстати, удобно, я не видел, можно сразу выбирать, куда ставить. Ладно, нам нужно... Нужны скины по 300 баксов. Я, даже если мы сейчас 6 тысяч долларов проиграем, конечно, я этот вариант не хочу вообще рассматривать, но готовиться нужно ко всему. Будет не так страшно, потому что, ну, уже лежат хорошие скины в нашем инвентаре. Покупаем. Ой, бля, сколько тут ножей. Полетели. А, Красная. Давай лучше на желтое. Почему-то мне кажется, что сейчас желтая. Лишь бы вот все хорошо, лишь бы не зеленая. На зеленое можно, в принципе, тоже залететь. И давай на зеленое залетим, если я успею. Я успею. Блять, я не успел. Прикинь, зеленое выпадет. Но я буду плакать, если дропнется зеленая сейчас. Не, зеленая пролетела. Найс, хорошо, блять. Просто шикарно. Просто заебись. тысячи баксов, пацаны. Хорошо. Итого почти 20 тысяч долларов. Бля, это, наверное, самый удачный ролик по хеллстору, который только был на канале. Но реально рулетка, это прям имба. На красное залетим. Один раз поставим хотя бы на красный. У меня нет уверенности, что красная сейчас дропнется, но если выпадет полторашка. Полторашка, это хорошо. Красненькое... Желтые, бля. Можно, в принципе, попробовать залететь на синие. На синие я уже даже рискну. Ножики, хуежики. Но здесь прям нормальную ставку можно делать. Мне кажется, сейчас обязана выпасть синее, лишь бы, блядь, не зеленая. Там мы все залетаем. 2000 долларов на синие. И на всякий случай подстрахуюсь на зеленое. Поставлю успел. 2000 баксов на синие. Кинь желтый или красный, а что выпадет. Бля, будет обидно. Блять, конечно, красный выпал. Короче, я сейчас предлагаю рискнуть. Прям так жестко рискнуть и въебать весь оставшийся инвентарь. Короче, как-то так. У нас на желтом сейчас почти 2000 долларов При выигрыше этот 6к баксов Но лишь бы не зеленая Пусть выпадает красная, синяя, но не зеленая Давай, желтенькая, блять, пожалуйста Хорошо Фейды подлетели, блять. Вот это хорошо. И такое, знаешь, такое расслабление, блядь, сразу приходит. А, итого 20 тысяч долларов. Фейды на, на прилетали. Так, Лилии я продам. Фейды оставлю. Вот это продам. 5 тысяч. 6 тысяч долларов. Осталось у нас тут на 15 кабачей. Давай-ка мы еще затаримся. Почему нет? Магазин. Так, где скины по 300 баксов? Надо их найти. Во, полетели. 300 долларов, 300 долларов, 300 долларов, 300 долларов, 300 долларов. Во. Хорошо. Очень много скинов сейчас у нас здесь. Залетаем на красное. Вот на красном прям классно выиграть потому что но ну это охуенные деньги то есть это x5 ты ставишь 2000 баксов ты выигрываешь десятку ставишь две с половиной но соответственно больше я вот почему-то думаю что сейчас сука красная может выпасть хотя давай бля ну поставим сюда на желтый хотя бы один скин надо было на зеленое ставить надо страховаться и ставить на зеленое я почему-то этого не делаю Нойс, хорошо Бляха, это, это прям топ Какой же сегодня ебить ролик Марбл фейды подлетели, итого 27 кабачей, блять, просто Сука, просто пиздец Это, блядь, это ролик с матами, нахуй Климсон Бэба да, еще, который я купил Бля, надо заебись Если смотреть вот так, скины, которые я не покупал которые мы выиграли И поменяли 22 тысячи долларов Я предлагаю сделать крайнюю ставочку на колесо Так, сейчас э, желтое ставим на Ну давай еще раз на желтое Или, блядь, синего давно не было Давай, короче, все пизданем на синее, что только есть Потому что синего реально не было давно Блядь, тут же я забыл, что за раз только надо ставить Так, нам надо сейчас все абсолютно захерачить на синенькое Абсолютно все. синие, синие, синие, синие, блядь. Мне кажется, я почему-то уверен, что сейчас выпадет синее. 24 долларов будет. Но это не так много, как на красном, конечно. Но сейчас должно. Синего реально не было давно, хотя это частый цвет. Забыл сказать уебищный цвет. Ну, ладно. Тем не менее. Тем не менее, неплохой ролик получился в любом случае в минус. Прям ебейший. Мы не ушли. Закончу этот ролик, поставив 600 баксов на красное. По итогу у нас посмотрим что, что мы имеем все-таки напоследок. Неплохо было бы, если сейчас Красное занесло Но очень много почему-то было красного Очень много желтого Обычно тут все в синем Сейчас же красное, желтое Прикинь, красное выпадет Или зеленое Бля, я все на зеленое Верю, x50 Это не x14, x50 Это, конечно, дохуя ну, ладно, не зеленые хотя бы По итогу, что мы имеем? Мы имеем три фейда Прямо с завода мы имеем немного поношенный Кримсон веб, а прямо с завода бабочки Marble фейд в количестве 5 штук Драгон лор после полевок, минимально поношенную Медузу и минимально поношенный вой 24 тысячи долларов Если смотреть по самым дорогим скинам Которые сейчас можно только купить на хеле 1000 баксов, хуй с ним, залетим, прикинь еще Косарь, ладно, не будем, не будем, нахуй Я не хочу так заканчивать ролик, по самым дорогим И популярным, и культовым Скинам, если можно так сказать у нас, у нас получается что? Раз, два, три Так, это уже три медузы Мы купим медузы Что еще? Еще здесь есть медузы или не закон Медузы закончились, я понял Так, три медузы Три принца, еще 13 тысяч долларов, на балансе я не знаю Куда их деть, но давай вот три э Бабочки, так В принципе, десяточка, да? У нас по итогу три медузы Одна бабочка Marble Fate, один Fate чисто трек прямо с завода три Кримсон Веба бабочки, три Принца и остается еще 2 900 баксов. 2 900 баксов ну, чисто на сдачу. Что можно купить на сдачу? 2 940. На сдачу можно купить все, что угодно. Ну, допустим, вот такой вот еще раз. Ножичек вы опоздали, кто-то уже купил. Понял, ну, давай, допустим, добьем пер перчатками. Все-таки ножи есть, а вапы есть и перчаток нет. И еще 1300 баксов. 1316. Ну, допустим, вот такой вот uh, Marble Fate трековский прямо из завода. Ну, вот примерно такой наборчик за сегодня получился. Всем огромный Спасибо, халява будет в прикрепе, это был человек. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.